Все-таки, кто заказчики и цели проекта внедрения системы управления надежностью RCM? На нашей практике самые правильные заказчики это акционеры, то есть которые, в принципе, для того, чтобы понимать, какие их ждут неожиданные последствия при отказе там, заводов или там, бизнесов, как они говорят. Они хотят именно внедрения прозрачных систем определения рисков. То есть это основные такие заказчики на самом деле уровне. Вторые как бы заказчики, как бы класс заказчиков, это финансовое руководство предприятия. Опять-таки, с тем, чтобы понимать бюджет или как бюджетные ограничения на ремонты, они хотят видеть эту картинку по приоритетам именно для финансового планирования. И основной момент – это наличие неких резервов, да, то есть с тем, чтобы понимать, сколько денег нужно зарезервировать на вот эти непредвиденные риски, они хотят эту картинку тоже видеть более-менее обоснованно. Следующий как бы, по уровню, ну не по важности, а просто в иерархии организации – это техническое руководство. То есть заказчики таких проектов, они обычно хотят именно решения для ранжирования вот этих вот самых технических решений при разработке политики для планирования работы Путаир на там, годовое либо долгосрочное планирование. Еще, еще одно требование, скажем так, которое выдвигает техническое руководство, это соответствовать внешним требованиям. Есть, ну, точнее был Ростехнадзор, сейчас это федеральная служба, которые требуют от, от технического руководства безопасность производства, и за это они отвечают, собственно, по закону, по уголовной ответственности. Поэтому они хотят именно понимания, что наши решения соответствуют техническим требованиям внешних организаций. Ну и следующий уровень – это эксперты-специалисты. Это те самые инженеры по надежности или там, начальники отделов, которым просто нужен инструмент для работы. Это вот то, что называются заказчики этого проекта.